И шабаш отметили сразу, видишь? <смех> девять свечей сейчас как пойдет? <смех> ну, у тебя там одна-то, у меня тут девять. Зато толстая. <смех> ну, естественно, все. Давай Давайте. начнем с музыки, да? Начнем с того, что... Ну, у нас еще есть пять минут, пока народ собирается. Давай. По... Давай поиграй, пока... Пока <смех> вы там со звуком все сделаете, пока вот там с народом. Ну да, приходится делать всю техническую часть. Да-да-да. Это, он у меня басовский, этот, этот барабан, он у меня басовский. то есть это Он у меня настоящий швейцарский ханг, и он немножко басовский у меня. Нужно такие тонкие ноты выбирать, а у меня таких нет. Ничего, ничего все отлично. Так, ну что у нас там? Давайте. Может быть, ты нам сыграешь какую-то мелодию по, по случаю Дня России? Что-то экспромт какой-то. Какой-то экспромт, я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, как получится. Чтобы вы понимали, мы не ставим какой-то тут сценарий. Вот как идет у нас, так у нас идет. Пишите, Но... по пишите пока свои вопросы. Вы можете писать по различным темам. Тема сегодня заявлена по страхам. Вы можете написать, допустим, вот я вам задам первый вопрос, да, и вы напишите, как вы относитесь к неизвестности. Начнем с этого. Ну что? Сначала скажем, что с Днем России! С Днем России! Здравствуйте, граждане! И Итак, ш... с... начинаем... С А, ну да. У побольше свечей-то будет, видите? Ну так Россия побольше. же! Ну, Не Германия! Ну, ну ладно. Я думаю, что дело, дело, дело в людях просто. Люди человеки люди человеки люди человеки самое главное Ответитесь. это в наше время это энергия энергия когда человек находится в себе в потоке в своем у него все решается точно А что не, что не решается значит что-то что-то что происходит в человеке самом стресс связь этих стрессов союзы Меча и этого, как его? И орала. Видишь, какая штука? Великая судьба всего наших. У меня свечей, конечно, очень много. Это я свете... уже, уже заметила. Я люблю огонь, потому что, допустим, а, а приходят люди, ты с ними работаешь, и ты зажигаешь там ряд свечей, и каждая свеча, она что-то обозначает, ну, такое наше физическое, скажем так, такое обращение. И усиливается огонь, усиливает все возможности. Ну и плюс воск, он на себя отражает рисунок людей, их программы и так далее. Так, у нас сегодня что со страхами? Страхи – это страхи, а... страхи, <связываем> страхи препятствия. Страхи – это значит, что у человека, скажем, он что-то боится. Что боится? Заболеть, стать бедным, нищим. А давай, а давай мы Один спросим... Давай мы спросим наших слушателей, чтобы они нам написали, какие у них есть страхи, или какие они знают страхи. Ну, чего тоже нужно начать. Ну, я раз... понимаю, что каждый, не каждый, допустим, признается в своих страхов. Ну, допустим, есть страх. Допустим, вот у меня есть страх изучения китайского языка, потому что я как посмотрела, что там изучает моя дочка, ну, ну, для меня это просто темный лес. Если я еще иврит, я еще как-то там различаю буквы, то тут вот эти вот знаки, ну, достаточно, достаточно сложно. И, конечно, вообще страх когда образуется? Страх образуется, когда есть неизвестность. Правильно? Ты согласен со мной? Но... А, вот, а у вас какие есть страхи? Как бы не знаю, да, что сказать. Я, не выделяю, я страхи не выделяю. Скорее всего, они выделяются, когда, когда происходит ситуация. Точно. Ну, то есть страх, страх это в первую очередь, это, с одной стороны, он должен присутствовать, как, как, как сказать, как тормоз. То есть ты едешь, например, там, ну, на машине, и ты адекватный, и тут надо тормозить. А ты там, да я бесстрашный там, и поехал. Я считаю, что как раз-таки страх, он э, срабатывает для того, чтобы нажал на педаль, тормоза. То есть страх, это не только там какая-то специальная программа стоит у человека там, но она может такая стоить, тоже, та та да, фобия, но и также но и так же страх, это тормоз. То есть мы, он останавливает нас перед э, прыжком, ну, надо подумать еще четко, точно идем или нет. То есть это страх, такой инсайд страха, что ли. То есть он всегда... А, нас предупреждает о чем-то. Ну, наши. А предупреждает нас обязательно. А всегда нужен ли этот страх? Вот как ты считаешь? Слушайте, ну, я думаю, что опять-таки страх, страх рознь. Здесь самое главное понятие. Опять-таки, это каждый человек индивидуально смотреть, что у него, что, что страху мешает. Например, если мы работаем с людьми, он говорит, там, мне мешает страх, например, само, прийти самолете. Ну, допустим, да, Такое общее, ну, такой он распространенная фобия такая, да. И ты, я делаю там, я делаю процедуру, там, сеанс, и, и человек самолет не боится. То есть у него, у него там чакры, там, ну, в общем, он не боится самолета. Он, ну, страхи в основном это высота, это э, замкнутое пространство, это, это вода, это, ну, скажем так, э, человек, страх, страхи мешают человеку реализоваться то есть он уменьшают эти страхи, разговаривать с народом, выйти спеть песню там, выступить там, да, там, прочитать вот этих стишок вот страх признаться себе в чем-то, страх попросить там у Бога а, прощения там, или там попросить что-то. То есть страх их очень много. Страх это препятствие, страх это или а, идет программа от мамы, от папы первая, то есть страх в любом случае у нас есть. Это генетика. Плюс это ну, приобретенные какие-то вещи, мы боимся да, больше зарабатывать деньги, мы боимся быть известными, популярными, успешными, мы боимся повести людей, мы боимся открыть собственный магазин, мы боимся, я не знаю, там, в Facebook, вот, в контакт выложить в ссылку, я не знаю, как его Тоже Как то непонятно. Но у тебя же нету страха по этому поводу, правильно? Нет, я просто должен понимать, как ее скопировать, потому что у меня всего два телефона, у меня нету, у нету сейчас компьютера, надо его открывать, и там, видимо, там что-то включать. У меня этого нету, а, а трансляция на телефоне. Человек надо залезть в WhatsApp. Там. Короче, нужно сейчас ковыряться там. Пандо. Хорошо, хорошо, немножко, немножко отходим от темы, я тебя немножко э -э, покажу снова э -э, в другую сторону. Вы можете задавать нам вопросы не только по теме страха но и по различным темам. И я бы задала вам сейчас такой вопрос не только Рафаэлю, но и слушателям, которые нас слушают. А что такое для вас страх неизвестности? как... Как вы относитесь, вернее, как вы относитесь к страху неизвестности? Вот, допустим, вы идете куда-то и вы не знаете, что что произойдет. Да? Какие мысли сначала у вас возникают в голове? От того, какие вы мысли возникают в голове, на самом деле очень многое. Отлично увидела, что у тебя тоже идет трансляция. На самом деле очень а, многое происходит. То есть вы своими мыслями, мысли это энергия. Вы создаете определенную энергию. Энергия создает определенную ситуацию. И а, что еще хочу сказать, что а, страхи это из-за чего образуются страхи? Из-за того, что у нас есть, скажем так, прописанные какие-то вещи в нашей программе души, можно так сказать. И у нас есть, как уже Рафаэль сказал, какие-то приобретенные вещи. Мы сейчас не касаемся именно таких вещей, как эйфобия, фобия. Э, это немножко другое. Э, я хочу ближе э, рассмотреть тему. Вот сейчас у нас очень много людей стоит перед некой неизвестностью. И есть вот этот вот страх неизвестности. И э, э, я думаю, что хорошо бы дать э, понимание. Вот, как действовать в этом плане. Я как бы расскажу сейчас свою точку зрения, а потом ты расскажешь свою точку зрения. Хорошо? Конечно. Окей. Okay. Um, если мы берем физический уровень, и у нас уже произошли какие-то ряд каких-то событий, то этот ряд событий на физическом уровне зафиксирован как определенные реакции в нашем мозге. Это без энергии, это чисто физика. Зафиксирован он в определенном отделе мозга. Этот отдел называется а... амигдала. Вот По-немецки он амигдала называется, я думаю, он и по-русски так называется. Это отдел так называемых эмоционального, эмоциональной памяти. Здесь на физическом уровне э, зафиксированы ваши реакции на какие-то ситуации. И когда у вас возникает новая ситуация, вот эти вот реакции начинают работать. Это чисто физика, то, что я хотела добавить. На энергетике там происходит, понятно, еще а, ряд определенных вещей. И теперь слово Рафаэль. Ну, смотрите, страх это... Ну, с страхами связано очень много всего. Страх как может останавливать человека. Есть так называемое бесстрашие. То есть, например, страх снимается, например, какими-то препаратами снимается там чем-то еще. Вот человек понижает вибрации для того, чтобы, например, там от открыть свою бесстрашность. На самом деле страх, с одной стороны, он человек останавливает, а, ну, это может, что остановка такая проверка. То есть человек все равно проверяет, как вы знаете, вот ты вводишь какой-то код, чтобы запустить ракету, и нужно этот код повторить. Поэтому нас всегда останавливают. Мы, нам всегда страшно, а, я не знаю, там, ну, за все что угодно. А Рафаэль, вот. Рафаэль, можно вопрос? А кто, кто нас останавливает? останавливает характер человека. То есть страх как программа прописан в характере. То есть это вот программа души, с которой мы уже родились, правильно? Ну, в системе уже вот как вот, как в интерфейсе заложена так называемая кнопка, ну, девайс такой, да, то есть, ну, приложение страха. Вот. И он срабатывает или когда человек находится на автопилоте, например, там человек он не управляет собой. То есть трасс срабатывает как автопилот. Вот. Или когда человек принял свое ручное управление, автопилот отключил. То есть есть такое понятие автопилот и ручное управление. Автопилот это когда человек как раз-таки идет по судьбе, ну, идет как идет. То есть у него характер это есть автопилот. Фактически. Когда человек начинает свой характер развивать, он начинает, скажем так, ну, создавать новые программы, прошивать себя, оцифровывать, ошифровывать. Вот. И а, он может уже управлять своим страхом практически тоже. То есть, опять-таки, ну, хоть счастьем, хоть страхом. Вот. Поэтому страх, он, а, ну, здесь нужно смотреть все индивидуально. Я не скажу, что это болезнь. То есть, есть, конечно, психические заболевания. То есть, страх, он и может на психе отражаться, там, заболевания, там, ну, как сказать, там, боятся куда-то пойти, то есть, бояться что-то сделать. Это не только, там, понижение, там, самооценки, там, уходить с пьедестала. Но страх останавливается в развитии самого человека, Она, у него, он может деградировать, он может там, например, там, ну, что-то бояться, бояться там, есть, ну, есть какие-то продукты, например, там, пить воду боится. То есть он, он, страх может как и помогать человеку, так же страх может человека и разрушать. Нужно посмотреть, что индивидуально мешает страх каждому человеку. Если, я хочу добавить, э, просто по организации, если вы нас смотрите в да, то по возможности, пожалуйста, если вы хотите задать вопрос, либо на WhatsApp э, вы пишете, либо, э, э, либо переходите на Facebook. Ну, смотри, вот здесь пишут люди мне, что они не могут попасть да. на встречу, то есть у них ссылка, не, ну, как-то по ссылке, я так понимаю, надо заранее регистрироваться где-то? Нет, нигде не можно какую-то ссылку послал. Фейсбук? Ну они а именно Фейсбуке пишут, да. Ну вот так они у тебя на у тебя на странице идет трансляция, у тебя она должна идти. Ну, они пишут, да, что написать. -то? Ну пусть а. ну, пусть они перейдут на мою тогда страницу, чтобы они именно вопрос задали, да? Или пусть... вы, Елена, Евгения Горунова написала Не могу попасть на встречу. Угу. Ну да, у нас есть еще какие-то технические моменты, очень странно, но вот Елену я вижу, то есть у меня на странице я людей вижу, но пока вопросов я не вижу. Ну не важно смотрите, я сейчас объясню, что как бы здесь просто нужно я так понимаю, какая-то ссылка, да, я так понимаю, есть, на которую человек нажимает, он попадает в какой-то там... Пусть, пусть пишут на твоей странице, под вот этой трансляцией, которая сейчас идет, пишите прямо над, под, вернее, пишите прямо свои вопросы, код этой трансляции. Вы видите ее на странице Рафаэля и прям там пишите вопросы. Ты увидишь это? Ну, она уже, по-моему, написала Елена, да, я так понимаю. Да. А Кулина, да, Моя, да. моя сва Сваха, маг, да, я так понимаю. Да. и любит а, получить меня и дать советы, чтобы ибо. Что она обо мне думает. Это, я так понимаю, не, не к страхам просто относится, она просто задает вопрос. Да, это просто вопрос. Да. Просто вопрос не связан. То есть моя сваха. Да. Тут я... Понимаю, мать-зятя любит. Понятно. Смотрите, здесь э, она задала обычно такой бытовой вопрос, распространенный, очень очень распространенный. И всегда люди, находясь в одном пространстве, они попадают, попадают под раздачу. Вы там сама, мадам, тоже там, что там, коледуете? Да, вот. да, да, я сейчас посмотрю, что там. Да, да, мне, да. Мне я тоже, я, я, пока, я, пока, я пока смотрю, потому что а, смотрите, ну здесь это на самом деле здесь опять-таки вот здесь вот э, скрывается страх э, поменять все, то есть человек привыкает к какому-то такому вот пространству бытовому, да, когда, э, допустим, ну вот родственники там со стороны, ну со стороны кого-либо начинают просто учить и пытаться там закрутить гайки. ну смотрите, здесь конфликты на лицо, поэтому как можно, как можно этот, этот, эту ситуацию решить. Опять-таки, вы хотите совет. Вот. А совет, сами понимаете, он только совет, только ответ. Возьмете вы его там на вооружение или нет, да? Значит, если вы будете заниматься своей энергетикой, вы достигнете успеха. Если вы будете слушать себя, вы достигнете успеха. Если вы будете носить желтый свет вы достигнете успеха. Здесь нужна быстрота. Вот. Идите вперед. То есть, идите вперед, у вас есть способности, и, в принципе, страх и толкает вас к разруливанию этой ситуации, потому что конфликт можно разуметь только с позитивной, с, позитивного, с позитивной точки зрения. Вот так. Вот, у меня вышла карта цельность. Чего это? Цельность. То есть то, что ты сказал, просто лошадь карты подтвердил. Ну, в общем, здесь первое. Нужно просто с точки зрения энергетики просто пускать свет, работать с энергополем человека, любого, кто находится в, вашей, в вашем пространстве, не спрашивая его разрешения, потому что у вас пространство общее. Если кто-то там у вас ну, хулиганит, скажем так, да, нечаянно, ну, такое бывает, да? Ну, на автоматизме это происходит у человека. Вот. Нужно просто взять и использовать какие-то практики там. Медитации, там, молитвы, что-то такое. Ну, заниматься вот этим развитием, чистить пространство, тогда просто будет меньше этого у вас конфликта. Ну, что? Алло, Валентина! Da haben nicht, nicht nur russische Leute, noch auch die italienische Leute. Hallo. Alessina, ja. ähm, Sie können auch eine Frage stellen über Ihr Leben oder was Sie wissen wollen. Und äh, wir werden dann bestes tun und antworten. Ich würde dann äh, Raphael das überschätzen. Raphael äh, ist aus Russland. Ich sie. Er ist auch Heilig, Medium und äh, ja, wie sagt man auch, auch äh, sehr viel mit Astrologie beschäftigt. So, wir warten auf Ihre Fragen. Unser Thema ist Angst. Angst für Neues. Muss ich jetzt einfach die Fragen äh, schreiben? Со Елена, что она обо мне думает? А почему вас так затрагивает, что она о вас думает? Вот ваш ответ прямо лежит в вопросе, если очень коротко. Вот, вот с этим нужно работать. Ну, Рафаэль, в принципе все сказал. А пока вы пишете вопросы, уважаемые слушатели, я спрошу у Рафаэля, поскольку сегодня День России, что же... Эм, я не хочу никаких прогнозов, потому что это очень э, такая вещь, э, как бы так спросить. Что вы так вы пожелали? спросите, как есть. мы ответим, вы не мы России, мы ответим, На. Хорошо, хорошо. Ну, Но мы, <связываю> мы, мы, мы тоже русские, поэтому тоже относимся. Ну, к... а мы в Москве сидим. Вы <связываю> давайте там, спрашивайте, не бойтесь. Мы там, мы хорошо. Там... Что, что ждет России в ближайшие, скажем говорят. В ломате победит, ребятки. В ближайшем будущем каком? Месяц, два, три. Сюда уточняем срок. То есть, когда человек. Полгода, вопрос... полгода. Вот, я давайте, ну, давайте. 180 дней, да, вот. 180 дней, это будет проще, да, 180 дней? Ну, давай, давай, 180 дней. Ну, просто это, это время, вот именно цифра, вот это очень тоже важно, это направление. Когда человек задает вопрос, например, там, конкретный, ну, нужно, нужно, согласна, чтобы было... Согласна, согласна, согласна. Было, чтобы... Смотрите, скажем так, мне, что мне идет, потому что какая информация, да, то здесь то идет, да. Мне идет слово небо. Небо, сила, удача, сиди дома, кризис, сила, голубой цвет, то есть, ну, это связано с реализацией России, вот. Немножко Россию чуть-чуть глазит, то есть, кто-то ну, глазит чуть-чуть Россию, вот, есть такое понятие, да, то есть, возможно, что а, говорят, ну, как бы, есть вещь, когда человек немножко информацию переворачивает о а, а действительности чуть-чуть, да, и вот в таком виде эту действительность многие принимают, вот такая информация идет, да, то есть, что будет в течение а, полугода у России, это, ну, как бы сказать, сила в небе, я так понимаю, да, удачи, то есть, в небе, ну в объеме, да? Выход выход, выход выход из кризиса, то есть выход из кризиса, то есть пол, в течение полгода, наверное, скорее всего, будут какие-то приняты меры, чтобы мы начали выходить из, из кризиса, да? и возможно будет сниматься вот вот это вот так называемый с глаз с России, да, вот эта вот информация, которая ну как сказать, которую люди не понимали, то есть они воспринимали Россию немножко по-другому в негативной форме и вот эта негативная форма полочка будет сниматься так называемая вот эта вот э, тюль тюль зашоренность и люди увидят э, реальную там силу реальную какую-то вот э, понятную информацию и просветляют просветляют люди скажем так ну немножко, немножко Россию за, закидывают заплевывают его в видение. Ну, не видение, а вот вид другим, видение, другим это видение заплевывают, скажем так, закрывают его. Вот. И представляют Россию, возможно, не в том свете, как на самом деле есть. Вот так. Но это вот 180 дней, это выход из всех кризисов. Я думаю, что э, такая ситуация ждет многих стран, потому что, ну, скажем так, э, есть э, тенденция, это экономика, в любом случае, то есть экономика, то есть как бы мы там по домам будем сидеть, не по домам, но экономика, она есть экономика. Нужно выходить на какой-то экономический уровень. И поэтому Россия, она через течение 100, 180 дней, она будет, этот кризис, я думаю, должна начать преодолевать. Ну и покажет свою силу, то есть свою силу, свою там способность. Ну, России есть Россия. Россию вам не понять. То есть, и, и ногами не шире, там, как у нас говорят, и ногами не изменивать, да? Россию можно только верить. О, здорово, здорово. Вот, а у меня выпала карта целительства. Видишь? Так. Все и кор и что, и что? коротко произойдет исцеление. Ну, так, выход из карантина, да. То есть, да, выход интересно. из... Что-то снимется как-то, чего -то. Да. Отлично. Вот этот вот, я надеюсь, что вот этот вот сглаз, который ты очень здорово сказал, да, что Россия закрывает видение, что вот это вот как раз в этом плане а, уйдут вот эти вот шуры. Ну, мне, мне такая информация пришла, я же не говорю там, так, сейчас я посмотрю, Нет, пришло, мы, после... мы, не, мы не последние, ребята, чтобы вы точно понимали, мы не последняя инстанция, мы просто подключаемся к определенным энергиям, высшим энергиям и считываем информацию, которая сейчас идет. Вот и все. Вся наша работа. Мы такие проводники. Ну Каждый, каждый э, человек, который живет в своем государстве, он желает, чтобы его государство процветало. В любом случае. Да. Рафаэль, а вот поскольку у нас здесь э, есть Конечно, мы как бы рассчитывали, на... не рассчитывали, а, ну, так пришло, да, тема страха, тема страха именно нового, но я сейчас вижу, что вот вопросы, конечно, не задают, но я знаю, что Валентина у нас из Италии, вот. а можешь посмотреть, что, допустим, какое развитие событий в течение этих 180 там, дней, да? Ты сказал будет для италии Там. просто чисто, чисто Нет, есть информация есть информация. самое главное самое главное это просто задавайте вот это время цифру времени это очень важно потому что когда ну, времени нету то хорошо, ответ, хорошо. ответ размазанный он как бы вот вокруг до да около поэтому смотри полгода да, да, Италия – это такая некая звезда. Под, в, подожди, в дай, дай мне возможность перевести, Валентина, специально для вас и для тех, кто смотрит нас из Италии. Я задала вопрос Рафаэлю, а что ждет, какие, скажем так, что ждет Италию да, в течение полугода? Иша, пожалуйста, франкештейн, Рафаэль, спеши, как? Рафаэль, что сейчас происходит в Италии, в течение Так, что говорить, да? Угу. Только ты помедленнее, потому что да, мне возможность. Нет, я, да, я сразу хочу сказать: вот у меня сейчас есть страх, <laughs> я не профессиональный переводчик. Я сейчас что делаю, да? Зажглась эту лампочку. Я просто мысленно иду в энергетическое свое пространство, выключаю эту красную лампочку и начинаю переводить. Дело в том, что когда вы э, делаете определенное действие, которое э, вам нужно, да, вы делаете его в медитации, вы обязательно потом после медитации должны сделать шаг, первый шаг. Вот это очень нужно. Тогда вот этот вот страх, он сразу, э, эта программа, ну, не сразу меняется, но, по крайней мере, закладываются вот эти вот, новые реакции, новые импульсы позитивные на физическом уровне и меняется энергетика. Вот, итак, попробуем, а, покажемся. Да, Италия, это такой, знаете, это звезда на небе. То есть Италия всегда, она на, всегда на устах. Окей, okay. стоп, это... стоп. Италия, это один Italien, das ist ein Stern im Himmel. Und äh, ein Stern im Himmel, Raphael meint, dass es einfach viele Leute über die Italien sprechen. Okay. Mir ist ein bisschen schwierig. Äh. Значит, в течение, скажем так, полугода, да, 180 дней, Италия, <свят> она, она включится, как вот, как она и была Италией, то есть она будет эталоном, светом вот этой вот, там, итальянской моды, там, финансов. <свят> <То> <свят> есть... <свят> В этом программе будет культурный центр, будет филиотепиана, будет аух. Я сейчас ховаюсь. Дефат, Ферлорен, можешь еще раз можешь повторить? Чего Все? Ну, Италия, ты как Италия, скажите, я сейчас свой скажу, все, что я хочу сказать, да, потом мы будем ну, с тобой сейчас. А, а, да. На русском хорошем скажу языке. Значит, смотрите, значит, Италия, они потихонечку, во-первых, возвращаются в четкое понимание, то есть вот четко будет то, что они не то, что приходит в себя, они станут лучше, чем они были, потому что, во-первых, они молодают информацией, как работать с вирусом, да они будут рассчитывать на, забегая вперед в будущее, и знать, ну, как, как им, где, как противостоять, чего. Вот. Это мистическая, магическая страна. Вот. Там сильные люди живут, и все, что их не убивает, делает их сильнее. Просто в данный момент, опять-таки, это экономический кризис, который будет тоже преодолен, он будет также преодолеваться спокойно, постепенно, потому что людям нужно слушать себя. У них начинается все сначала. У них есть четкая видня, как им идти, то есть негатива никакого нет. То есть выход из вирусов, вот, слушать себя, четко чувствовать землю под ногами, вот, приход финансов будет не сразу, но он потихонечку у них уже там в течение полугода выработается какая-то политика, что они не будут там кричать караул, что кризис и так далее. Вот. В данный момент, да, у них осталось мало времени, потому что есть паника. Эта паника, она сеется, ну, искусственно, скорее всего, какая-то паническая, опять-таки, здесь же страхи возможно, да, у людей. Вот. И эту панику нужно убрать. Чем быстрее ты уберешь панику, тем быстрее пойдут дела. Как-то так. Переводите. Да, я попытаюсь. Италия, экономик Италии, Италия просто из Situation mit, ähm, mit Heilung, mit äh, Verbesserung äh, rauskommen. Die Italien, das ist ein magisches Land und äh, dort leben sehr kräftige Leute, äh, deswegen diese Energie äh, spielt eine große Rolle äh, beim, äh, wie sagt man das? Ähm, äh, bei diesem äh, Ausstieg würde ich das sagen. Äh, die Italien, ähm, es ist klar, dass die Leute haben jetzt äh, Panik und äh, es ist jetzt eine äh, wirtschaftliche Krise äh, auf die Nase. Und das ist alles nicht so einfach. Aber die magische Energie äh, Italien wird einfach Italien aus dieser Situation herausbringen. Und äh, von meiner Seite kann ich einfach diese Karte zeigen. Ich übersetze dann auch auf Russisch. Also für Italien habe ich die Karte, dass es mein Vogel im einen Käfig ist. Он сидит в кефике, но в реальности Сейчас я переведу на русский язык. Um, Что я сказал, Птица, Тормально? Италия, это как птица. Птица, äh, птица вот сидит в данном случае в клетке. Но клетка на самом деле открыта. Вот это вот короткий. Короткое мое резюме. Надо верить в свои силы. Крафт им Ну я слушать слушать себя. энергетический крафт, Я. Италия музей зэлпс хюрн. Мне теперь трудно перейти на русский язык. Пардон. Это, конечно, не так, как мы, может быть, так планировали. Но как идет, так идет. Мы работаем в оттоке. Поэтому мы отвечаем на различные вопросы. Вопрос и вопрос. И все-таки мы хотим сделать очень а, необычный лечебный мозг, который бы помогал не только русским людям, но и людям любой другой страны. Правильно? Конечно. Вот, вот нам сразу дали а, небольшой эксперимент, скажем так. Виталия, вы можете задать вопрос, кто нас сейчас слушает, задавайте свои вопросы. Что я еще хочу сказать по страхам? Я могу, если сейчас вы напишите, что вы хотите, у нас, конечно, сейчас задержка есть определенная, но я могу дать... По случаю, скажем так, Дня России, Германия, дает медитацию очень хорошую, которая, можно сказать, сегодня мне пришла к этой теме, как выключить свои вот эти вот страхи, которые мешают вам двигаться. То есть есть как бы различные страхи. Есть страхи, которые проверяют вас, где вас проверяют свыше, действительно хотите вы это делать или не хотите. Есть страхи, которые просто заложены в вашу программу, и они как вызывают определенные реакции и вам мешают. И э, я могу сейчас вам дать просто технику, которую вы можете выполнять там когда у вас там допустим какой-то экзамен когда, когда вы чувствуете этот страх но потом ребятки важно чтобы важно потом идти и делать то есть не просто сделать эту медитацию но действительно понять что за страхи у вас есть и сделать допустим еще раз эту медитацию и идти делать. Я обещала на прошлом эфире, что я дам медитацию. Я планировала дать другую, но ничего страшного. Готовы? Ты готов? Давай, давай, давай, что там было? Давай. Хорошо. Так, у нас вот эта вот задержка идет, поэтому я не вижу вопросов. Пока. Пишите, воп... да, пишите вопросы и сложите медитацию, да? так не получится. Ну хорошо, давайте сделаем медитацию и потом напишите свои ощущения по медитации и заодно задайте вопросы. Сделаем вот так, хорошо? Итак, по случаю России и не только не России. Глубоко вдохните в себя. Закройте глаза. Сядьте, пожалуйста, ровно. Прислушайтесь к себе. Еще раз. Глубокий вдох. И выдыхая. Увидьте голубую дверь своего пространства. На этой голубой двери стоит название. Мои реакции, моя эмоциональная память, которая мне мешает двигаться, мешает моему саморазвитию. Пойдите в эту дверь и увидите там большой экран. На этом экране горят красные и зеленые лампочки. Зеленые лампочки мы не трогаем. А вот красные лампочки, не нужно сейчас сдаваться, какие страхи у вас есть. Вы просто своим сверхсознанием в этой энергии выключаете эти лампочки. Энергия, которая сейчас сопровождает, дает вам прием. Не нужно идти в суть в лампочку. Ее можно просто выключить. Увидите, что лампочки потухли. Залейте все пространство солнечным светом. Залейте с этим светом пространство мудростью решений. Смелостью шагов. радостью от результата. И глубоко вдохнув себя, выйдите из этого пространства через эту глубокую дверь и войдите со стухом. Снова ваше физическое тело. Еще раз глубокий вдох. И выдыхая, принесите всю сделанную вами работу в форме вибраций в ваш мозг, в свое физическое тело. Посидите некоторое время, распределив эту энергию своей клавью. Глубокий вдох. И с выдохом откройте глаза. Вот такая простенькая медитация. Вы можете сейчас написать, какие были ощущения и задать еще свои вопросы. К нам присоединяется Александр. Я надеюсь, Александр, если вы не успели на медитацию, дело в том, что у нас идет 30 секунд задержки, то посмотрите обязательно на записи. Александр, у вас есть какие-то вопросы? Либо по теме страха, либо вообще по каким-то темам вашей жизни или по здоровью? Ну что? Нет у никого страхов, да? Так, давайте что? На Отлично, неделю, что скажем... давай. На неделю, да? Давай. На давай. неделю. Давайте на неделю. Что нас ждет? А, у нас сегодня надо будет как-то вот, я это делаю каждый день, но мы давайте на неделю, да, у нас сегодня получается а, ням ням ням 12 июня, да, 12 июня в пятница, 20-20, да, и мы делаем такое предсказание, скажем так, совет по энергетике. Не по физике, а по энергетике, да, потому что в любом случае, когда ты делаешь какое-то предсказание, у людей есть сопротивление, потому что, опять-таки, присутствуют какие-то страхи или что-то еще, да, так называемое сопротивление. Мы даем на неделю, на следующей неделе на что стоит обратить внимание, неважно, кто, какой человек находится там, в какой стране, у кого день рождения, абсолютно. Самое главное, чтобы он в течение следующей недели нацеливался а, на те вещи, которые он хочет, да, и то, что я ему скажу, оно совпадет, его желание совпадет с возможностями, скажем так. А, неделя будет такая оптимистичная, вот, очень благоприятно для а, покупки, обмена жилья, переездов, а, поднимания самооценки денежной недели, то есть деньги, вот, а, значит, значит кто-то начнет все сначала у кого-то, кто-то кто-то начинает все сначала. Вот. Это э, помощь родственников. Вообще, люди с, с хорошими вибрациями, это очень сильная неделя, неделя для них, потому что они, у них будет такая очень эмоционально сильная неделя. Можно смотреть за эмоциями, за безусловной любви, чтобы они находились на позитиве. Они получат очень много изобилия. Вообще-то э, неделя изобилия и сулит успех всем, кто находится на позитиве. О о, здорово! Замечательно. Так, ждем, ждем ваших вопросов. Можно просто на будущее вопросы записывать в течение недели. Они могут да. писать. Да. И а, такие, ну, допустим, у человека нет возможности выйти в такой эфир, да. Во-первых, у всех ну, разное время. Вот, и кому-то поднимать вопрос. Вот. А на самом особенно, деле... Особенно, если переводить еще надо. Часы? Ну, я, я думаю, что это все... Я это все, на, такие, на это все, все, все, все нюансы. нюансы. Вот. И, а, сейчас просто очень много эфиров, очень много контента, очень много информации. и а, Люди, многие не знают. Сейчас мне даже в WhatsApp пишут там что-то, а я это не могу переключить. Сейчас я переключил, у меня вообще я сечу с эфира. Ну, естественно. Куда я денусь, когда с подобной лодки-то? Вот. У нас а, сейчас... На уже вместе, значит. Просто Пойдем. на самом деле сейчас у людей а, а, это новая энергия, новые вибрации. Они, их немножко, нас всех немножко так натрество. Вот. А, для того, чтобы человек, опять-таки, вот ушел с там заболеть, что-то еще там, чтобы он начал заниматься своим здоровьем, чтобы он больше занимался своим духовным развитием и так далее. Сейчас я вот. посмотрю, что у тебя на странице, может быть, там у людей есть вопросы. Ну, а. меня надо компьютер поставить. Если у меня будет компьютер, тогда можно будет это больше смотреть. Здесь у меня Нет. два телефона, и один я переключаю, а другой в эфире. То есть у меня там особо не, не поглядишь. Ну, это понятно, это понятно. Ничего страшного. Мы вот. здесь, так что все нормально. Просто, может, уже будем заканчивать, если никаких вопросов да. нет. Давайте давай вспомним. мы людям, давай мы всем. Ага, вот Анна присоединяется. Анна, очень поздно вы уже присоединились. Хорошо. Ничего, ничего, ничего. Анна, вы можете задать вопрос, что вас интересует по здоровью, и какой-то жизненный вопрос. Мы с удовольствием оба ответим. Я со своей стороны, Рафаэль, э, со своей стороны. Я завтра поеду, э, мы поедем туда купаться, то есть, у нас, ну, по идее, даже быть, купили работу, я не знаю, но у нас храм уже работают, в храмы заходишь, там уже, там, делаешь дела, пишешь записочки, там, уже так открывается все, уже прям настроение хорошее, солнце, то есть людям надо максимально повышать вибрации, понижать, повышать свою духовность, больше служить себя, быть в себе. Давайте например, заканчивать, хорошо? Она, опускай... была, да, да, она была медитация, а вот вы потом посмотрите, да, сделаете записи. А, давайте так, вот для тех, кто нас слышит сейчас, и кто будет слышать Позже вы пишите свои вопросы, Мы, пишите свои вопросы либо мне на WhatsApp, либо Рафаэлю, вот у него стоит телефон, мой телефон я поставлю под записью, кто меня знает, естественно, знает мой телефон, или пишите на странице в Фейсбуке. Мы э, заканчиваем всех э, с праздником Днем России. Вот э, здесь э, телефон. Мой телефон я напишу сейчас здесь, чтобы вы узнали. И написали его, естественно. Ну что, все. Надо просто будет, я думаю, что у меня информация пришла, надо будет просто мне брать телефон, крепить, крепить привет, телефон. Привет, Лариса, мы уже уходим, Лариса пришла. Лариска? Да. Просто я, знаете, я буду делать как? Я буду второй телефон ставить на рогатке, чтобы он смотрел, чтобы был эфир. Я в это время включу просто эфир в ВКонтакте, и тогда люди будут писать, потому что так они по этой ссылке они ничего не понимают. Она их то, ли не пропускает, то ли они там не зарегистрированы, там что-то, короче, там какой-то каламбур получается. нет, вот, там, я не знаю, какую-то ссылку поставил. Ну ладно, хорошо. Какого, Мы технически... какую прислали, Ольга, технически... такую и ну и технически, ну и в ну и технически. Ну и в ну в технически. Ну и технически. Короче, ладно. Я уже сейчас Хорошо. у нас мужские свои там, понимаешь. А у нас женские. Но... Все, ребятки. Все, всем хорошего настроения, позитивного, позитивной энергии. Смотрите медитацию, смотрите еще раз нашу запись и пишите ваши вопросы либо по моему телефону, либо по телефону Рафаэля. Мы с удовольствием ответим на следующем эфире, который будет в следующую пятницу в 19.00 по Москве. Ну пока. Чао. Пока.